Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал! Обязательно подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Кто новенький, я представлюсь. Меня зовут Аня. И я рассказываю на своем канале о моде, путешествиях и лайфхаках. И также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а сегодня я вам расскажу о самых главных трендах сезона осень-зима 2021-2022. Если вам интересна такая тема, обязательно продолжайте смотреть дальше и по старинке мы начнем с вами с модных цветов в одежде 2021-2022 там встречаются как и пастельные оттенки так и яркие цвета которые уже присутствовали весенне-летних коллекциях Первый трендовый цвет – это ярко-синий, напоминает о летнем отпуске, теплом Эгейском море и гостеприимном греческом острове в нем. Нельзя путешествовать, но можно же мечтать и представлять. Ярко-желтый цвет года 2021. В прошлом сезоне он также был актуален, поэтому он согревает всю осенне-зимнюю коллекцию. Дружелюбный и оптимистичный. Он дарит надежду и заряжает хорошим настроением. Яркий, вызывающий и смелый оттенок фуксии. Следующий номер в рейтинге главных цветов будущего сезона. Нежно-розовый напоминает о прекрасных розах и трепет на романтичных тургеневских барышнях. В нем море нежности, заботы, мягкости и женственности. Следующий трендовый цвет этого сезона Терракотовый, мой любимый. Этот оттенок напоминает мне не только о высушенной на солнце глине, но и о путешествиях. Ярко-красный придает динамику и заряжает все вокруг, своей кипучей огненной энергией. зрения психологии этот фиолетовый оттенок с синим потоном символ достижения вашего наивысшего потенциала коричневый оттенок призван напомнить нам о предстоящей осени он связан с интересом к природе целебным чаям и травам Как вы видите, базовая палитра в этом сезоне очень разнообразная и насыщенная. Ну а теперь мы перейдем к главным трендам на осень и зиму 2021-2022. В 2020-м самым модным элементом гардероба была вязаная жилетка. В 2021 им становится дедушкин свитер. В одном из последних видео я снимала шопинг-влог Second Handy. И там я на себя примеряла кардиган в стиле дедушкиного стиля. То еще не смотрел этот ролик, обязательно переходите по ссылке внизу. И я хочу вам сказать, что этот тренд мне очень понравился. Во-первых, его стилизируют в 2021-2022 год. То есть, оно больше более яркое, более насыщенные оттенки этих свитеров, жилетов, кардиганов. Во-вторых, вы можете просто откопать это у бабушки или у дедушки где-то на даче, подобрать себе какой-то интересный лук, например, джинсы, рубашка и кардиган, и вы будете выглядеть стильно. Если же вы хотите поискать вдохновение, посмотрите последние показы Chanel, Versace или Prada. Бахрома вновь покорила мир моды и не собирается сдавать свои позиции, так как в прошлом году они также были актуальны в осенне-зимних. Коллекциях. Этот ковбойский декоративный элемент нашел свое отражение на базовых платьях с длинным рукавом, замшевых парках и сумках. Такие шелковые нити – лучшее решение не только для вечерних платьев, но и для повседневной одежды. Больше всего бахрому представили такие дизайнеры, как Hermes и Fenty. Обязательно обратите внимание на этот тренд, так как... Такое платье вы можете надевать и под кроссовки, и под каблук, и даже под какие-то грубые ботинки. Также вы можете сочетать с кожаной курткой или с обычным тренчем. Трендная экологичность набирает обороты с каждым новым сезоном. Все большое количество брендов стало отказываться от натурального меха в пользу искусственного а звезды и вовсе уже не один сезон носят только эко-шубы. В этом сезоне будут популярны двубортные пальто, удлиненные и короткие парки и оверсайз шубы. Больше всего их можно увидеть в коллекциях Prada и Mio Mio. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к натуральным шубам или все же носите экомех. Шубы вы можете сочетать абсолютно со всем. Даже известные блогеры сочетают шубы с летними панамами. Это смотрит рискованно но с изюминкой следующий тренд и сразу же новое слово ваш словарный запас это комбинезоны которые называются cat -suit. это разновидность комбинезонов плотно облегающих тело актуальны теперь они не только на занятиях А одержимость ими была больше чем стоило ожидать Ценные единицы из сетки кружева шерсти или трикотажа то, чем стоит пополнить свой гардероб на эту осень Я хочу вам сказать, что этот тренд рискованный Не каждая девушка сможет надеть на себя такой комбинезон и выйти на улицу в нем Дизайнеры представили в очень таких ярких принтах, ярких расцветках Поэтому перед тем, как вы будете покупать такой комбинезон Лучше сто раз подумайте, с чем вы его будете сочетать Denim актуален каждый сезон, но в осенне-зимних коллекциях бренды сделали ставку именно на RAF Denim, необработанную джинсовую ткань. Лучшим осенним решением станет канадский смокинг. Denim Total лук в темно-синем цвете. Свои варианты тренда представили Бевза и Hermes. Тренд на черно-белый принт «Шахматная доска» в этом сезоне будет актуален как никогда. Такие можно было увидеть в коллекциях «Валентина» и «Диор». Характерный для стиля «Прэпби». В новом сезоне принт «Ромбы» станет одной из главных тенденций. Советую вам присмотреться не только к традиционным жилетам, но и также просмотреть платья «Макси», юбки или какие-то тренчи и пальто. Стеганые бомперы, пальто, кейпы, парки станут в этом сезоне самой желаемой верхней одеждой. Помимо своей актуальности, они хороши своей практичностью и функциональностью. Им не требуется дополнительная стилизация. Стеганую верхнюю одежду вы можете сочетать с обычными простыми брюками или джинсами, и вы будете в тренде. Будущей осенью выбирайте модели базовых цветов, как у Dior или Max Mara. В этом сезоне в тренде будут экстра длинные рукава. Рукава свитеров и джемперов в коллекциях осенне-зимнего сезона приобрели размер XXL. Экстра длинные модели можно было заметить на шоу Бальман. Правильно подчеркнуть аккуратную небрежность помогут вам туфли-лодочки, юбка-карандаш и массивные украшения. Главное открытие этого сезона – трикотаж. Если раньше он находил в основном свое отражение в топах и сорочках пола, глобальная пандемия дала ему новый виток популярности. Макси-платья, незаурядные комплекты, обувь и даже сумки теперь с помощью одежды из трикотажа можно создать по-настоящему нарядный образ. В новом сезоне рекомендую вам делать ставку на симметричные модели. В 90-х годах прошлого века существовало мнение, что чем меньше логотип на одежде, тем больше вероятность того, что это все же брендовая вещь. А все потому, что в этих самых 90-х челноки привозили из Китая недорогие фейковые вещи с огромными логотипами известных брендов. Считалось, что уважающий себя лейбл не станет делать акцент в виде огромного логотипа компании. Вот, например, Луи Витон в этом сезоне предлагает своей целевой аудитории тренчи, сапоги и костюмы с принтом, который суть логотип. Поэтому в этом сезоне логотип как акцент образа или как минимум как декоративный элемент. Неважно, что вы наденете, юбку или брюки, джемпер или платье, вырезы и разрезы будут приносить в ваш образ что-то особенное и пикантное. В этом ролике я вам рассказала о самых главных трендах одежды на эту осень и зиму 2021-2022. Если вы хотите узнать о трендах обуви, сумок, аксессуаров, причесок, макияжа, обязательно пишите в комментариях, я для вас сниму тогда отдельный ролик. Ролик. Обязательно ставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. И не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Ну а мы с вами уже увидимся в следующую пятницу. С вами была ваша Аня. Всем пока!